Практическое занятие номер 3. Грамматика. На практическое занятие номер три вынесены следующие грамматические темы. Модальные глаголы, пассивный залог. Выполните все задания из методического пособия «Английский язык практикум» на страницах с 27 по 35 и с 42 по 45 письменно, и все задания из методического пособия «Страдательный залог» – 13 упражнений. Если у вас возникли сложности, обратитесь к грамматическим справочникам или интернет-ресурсам. Лексика. На практическое занятие номер 3 вынесены следующие лексические темы. Страна изучаемого языка, география, климат, экономика, спорт, культура, история, национальный характер, путешествия, каникулы, отпуск, лучший вид отдыха в одной из выбранных стран, виды транспорта, авиаперелеты, отели, еда, спорт, фитнес, олимпийские игры. Для отработки лексической темы воспользуйтесь методическим пособием «Пособие по разговорной практике» страницы с 27 по 42. Выполните все задания письменно. Будьте готовы ответить наизусть заданные диалоги и составленную вами тему. Требования к устным высказываниям смотрите в презентации с методическими указаниями. Для отработки страновеческих тем используйте пособие страны изучаемого языка. Его нужно внимательно прочитать и письменно ответить на имеющиеся там вопросы. Презентация. Выполните презентацию на одну из данных тем. Страна, которую я хочу посетить, страна изучаемого языка, достопримечательности, план экскурсии, интересные факты, идеальный летний отдых, мой любимый вид спорта, дом моей мечты. Презентация защищается в устной форме. Отчетность. После выполнения заданий по грамматике и лексике вы предоставляете письменно выполненные упражнения и задания, а также вашу презентацию. Ваши письменные работы будут проверены. Если количество ошибок будет незначительным, то работа, работа будет зачтена. Если ошибок будет много, преподаватель может вернуть их на доработку. После того, как вам зачли практическое занятие номер 3, вы можете перейти к практическому занятию номер 4 «Трудности».